Так, внутренние ссылки я уже говорил про анкор. То есть обязательно прописывать. Вот все ссылки внутри сайта, прописывать по возможности текст. Угадайте, какой самый часто встречающийся анкор у вас на сайте? Напишите свои варианты. Кто-нибудь напишет? Молчок, да? Ну ладно, тогда отвечу. Подумайте, как часто вы пишете слово. Ну давайте мы его. Вот Алла пишет, интересно. Вот вспомнишь, какие ссылки есть на сайте и что какой текст в этих ссылках прописан. Часто. Чаще всего. Вот. Слово здесь, тут, далее, еще. Старайтесь. во во во во Нажмите. А вот теперь подумайте, несут они для поисковика вот эти вот кнопки, вот эти вот тексты. Здесь нажмите подробнее. Почему я я хочу обратить на это внимание, что вы, когда ссылаетесь на другой документ на своем сайте, вы должны прописать, например, подробнее о статье такой-то... вот Обычно как пишут? Пишут статью в конце написано. Узнать подробнее. И дальше ссылка, да? А вы напишите не так, вы напишите узнать подробнее, а дальше в ссылке прописать явно ключевую фразу. Должна быть прописана ваша ключевая фраза, то есть тот заголовок той статьи, куда вы ведете. Это поисковику дает узнать, что вот по этой ссылке находится документ, который рассказывает о ключевой фразе, которую вы написали вот в этом анкоре. И это очень важный элемент. Старайтесь везде по возможности прописывать именно в таком формате. То есть, ту, ту ключевую фразу, которая характеризует ваш документ. Это называется ссылочное ранжирование. Оно влияет на релевантность ваших документов. То есть, поисковик он же мало того, что анализирует текст на вашем документе, он должен еще определить, что на этом сайте этот текст что-то конкретно означало что вы хотели максимально то есть, то есть заголовок этого документа в общем- то описывает его назначение и вот это вот все ссылки которые вы даете вы в тексте прописываете не ввв такой-то такой -то, там адрес страницы а явно в ангоре прописываете что лекарство от, от головы или еще что то раскрутка сайта например или курс по раскрутке сайта причем можно написать курс по а потом дальше раскрутки сайта то есть раскрутки сайта будет ссылкой это именно так ключевая фраза а курс по можно не брать именно в анкор. но смысл я надеюсь понятен то есть надо стараться все ссылки и я еще раз обращаю внимание что внутри самого же документа то есть вы можете взять документ давайте мы почистим что у меня тут есть что очень мало кто делает то есть мы делаем какой-то документ, пишем несколько абзацев, здесь делаем якоря, так называемые, то есть там HTML ссылки. Но ну, можете даже мне меня на, на странице продукта посмотреть, как она сделана. На моем сайте вот как раз такая структура. И здесь идут какое-то оглавление. Иногда бывает оглавление там в какой-нибудь рамочке здесь текст еще вот так вот. Но смысл в том чтобы в этом оглавлении был в анкоре прописан ключевая фраза которая характеризует этот абзац тогда она будет именно для поисковика означает что в данном месте он например, знает, что в данном месте курсы по поисковой оптимизации вот на странице продуктов именно таким образом сделано у меня